а Тихановская — 9,9%. По ее словам, в ее избирательном штабе видели реальные протоколы с избирательных участков. Победителем она считает себя —